скажи ей фа. а, А что? О, что вот так. Ну, должно. просто сейчас Альфак, ну-ка, собирайте туда вот. Ляпин убери свою розу. Леги, чего Марина сзади поклеит? Марина сзади все поклеит. Вс, А, Альфак тоже поет? Блин.